Всем привет, с вами как всегда Маша, и в сегодняшнем обновлении нам добавили локацию в дня рождения ССО, но не только локацию, в принципе вы знаете что, одежда, всякое такое, короче, ивент в игру. В этом году Star Stable исполняется 9 лет, ну, поздравим же, да, 9 лет, как-никак. Кстати, вот это вот то, что на меня одето, это код, то есть это вот шляпка и шарик. Сейчас вы увидите этот код на экране, видите его, его он 100 СК, и там, ну еще кое-какие вещи, я просто, ну, их не надела. Сегодня я решила не выключать звуки ССО, ну, не звуки ССО, а короче музыку. И да, я подумала то, что тут убрали музыку, точнее нет, Это же не знаю, тут была или нет. Но все таки она есть хоть какая-то и видео не будет э, грустненьким и пустослушным, такое слово вообще есть, ну короче вы поняли, типа я вот этот раз не свою музыку вставлю, а будет вот то, что здесь. Игре стейбл уже 6 лет, это надо отпраздновать, в смысле 6, может я глупая? Подождите, ребят, 9 же, да? Ну, может быть даже, может быть не 9, но точно не шесть. Как насчет охоты за сокровищами? По всему острову дуровик спрятаны золотые подковы. собирая их, пять подков можно обменять на подарок. Мы подготовили много подарков, так что не переставай искать. Уж поверь то, я... Уж поверь, ты обязательно захочешь получить такие подарки. Я-то уж точно захочу. Золотые подковы можно найти в Уорландии, Серебряной Поляне, Форт-Пензии, и Фергоров. А также в их окрасности. Если ты не сможешь найти подков в каком-нибудь из этих мест, попробуй поискать другого. Мы спрятали множество золотых подков, и должно вводить на все. Как обычно подкова Я не знаю, правда, не в таких же местах их нет Но я все равно выложу Видео, вы после этого, которое вы сейчас смотрите Идеи будут находиться подковой Фейерверки Сюда нельзя, да? Или можно? А, нет, можно Растигнула шара нам можно, было. Но... А, и нам Нисколько Не дали опыта Спасибо разработчики. Никаких новых колпаков нам не добавили. Обидно. Это нам тоже... Да, шоффрова. Нету. Давайте по фану. Кого еще можно посадить? Ранее можно. А я посажу... Всё, кайф. а вот здесь вот что у нас это для лошади, да? ну блин, я думала на ее бошку Маша, Маша, Маша вот так вот делать, да? <смех> вот всем <смех> короче вот так вот больше у нас в принципе а форпинте сейчас э раз гонка которая дает побольше опыта то есть каждый каждый день недели разный то есть понедельник вторник всегда ну до воскресенья каждый день в разных местах гонки то есть сегодня форпинте завтра я не помню где Блин, я процессор не помню Но я забрасывала игру Блин Ну ладно, поехали И вот одежду, которую дадут подковы, я тоже покажу в видео, где я буду их собирать Я думаю, так вот лучше, чтобы люди, которые хотели найти подковы Ну то есть сами не смогли бы какие-то найти Они посмотрят, видео, Не собирай, не собирай, не собирай Видите, дают 500 опыта. Раньше давали 1500, по-моему. Разработчики. Такие люди. М -м -м -м. Почему? Где, типа... Почему не 1000? Я или глупая, или раньше давали больше. Ну ладно. Интересно, сейчас вот на фоне всего музыки. У меня слышно не знаю, или я знаю, но что-то слишком громко стало. А, это жесть. Сейчас главное по пути не спрятать группу, чтобы маму, я не знаю как сейчас, но раньше можно было в них заехать, а не собраться. Я не, я не буду их трогать. Мне этот костюм так не нравится, у него разные оттенки розовые, а у него есть просто Я честно не знала, я просто тырк, и все, и поехала. Вышло какое-то... Да, понятно. Нет, ну, возможно, сдалека это будет прикольно. Но, с другой стороны, это просто... Это ужасно. Это ужасно мне. Так, мы почти приехали. А что мы на лошади? За скоростью 16, скачка 33. О боже, это было долго. Из-за этой одежды без стаков. Ну, дали нам 500 опыта. По две подковы дают и 60 шарингов. Ну, и больше у нас ничего да? Только вот это вот ну, ладно, ребята. О, привет, девочки. Здравствуйте. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на мой канал. А с вами была, как всегда, я, Маша. Ну, они еще в кадр влезли. Всем огромное спасибо за просмотр и... Пока-пока!